Каждый переговорный процесс это вербовка. Всегда. Ничем не отличается. При этом, как ни странно, чем был так хорош Дон Жуан? Ну, какие у него были главные достоинства Дон Жуана? Почему такое количество женщин мечтал? Говорил, что еще? Бла-бла-бла. Еще какие-то зрения? Хорошо делал что? Знал женщин. То есть вы считаете, что каждый гинеколог настоящий дунжон? Вот один, кто сказал, умел слушать? Вставайте. Посмотрите на этого молодца, умница. Умница. Я верю. Что свидетельствует, что теперь в два раза умнее. Мой очень близкий друг рассказывал эту историю. У меня нет оснований ему не верить, потому что проверял он очень часто. Потрясающий Влад Листьев. И вот он приходит в компанию, а это как раз и славы И все на него смотрят с удовольствием. А к концу вечера его все ненавидели. А он все время говорил. А что его слушать, это не прикольно. Включи телевизор, он там тоже говорит. Хочется же с ним побеседовать. Ну представьте, у вас компания, все устоявшиеся отношения. Появляется кто-то, и он сволочь, анекдоты рассказывает лучше всех, и на гитаре играет. И все вот, внутренние роли он разрушает. И он все время... <связываем> и скажет... <связываем> <связываем> <связываем> Просто его поубивать хочется. Мужик, сядь уже в стороне, послушай. У нас тут свои отношения. Ты все хорошо, ты колбаску порежь там аккуратненько. И это очень важно. Умение слушать. Обращали внимание, что в переговорах очень часто есть люди, которые не могут слушать. Ты не успел договорить, а он уже копытом бьет, ему хочешь что-то сказать в ответ. Ты его слово, он тебе два. Он считается себя самым умным, он тебя не дослушал, он уже знает, что ты хочешь сказать. Ты не знаешь, что ты хочешь сказать. Очень правильный момент. Структурировать. Структурирование таких людей происходит очень простым способом. Вы замолкаете. Он всегда выговаривается. Дальше вы говорите. Предлагаю так. Я понимаю, что вам есть что сказать. Но чтобы не было возможность понять все, что вы хотите сказать, вот давайте я сейчас договорю, вот три минуты потерпите. А потом скажете вы. Когда вы утверждаете свои правила игры, Делает вежливо. Люди всегда вынуждены этому соответствовать. Всегда. Мало того, вы опять-таки неожиданно, исходя вроде бы из слабости, оказываетесь в положении силы. Вы заставляете себя уважать как личность. Почему? Потому что вы формализуете. В самом начале, как вы помните, я вам говорил, кто вы? Но если это хомячок, тебе не стать южиком. Вот очень важно понять, кто мы. Почему, например, некоторых людей, которые выходили сюда, я спрашивал, не только кем они сейчас работают, но кем они были до этого. Ко мне обратились когда-то, вновь избранные, там, это было лет 10-15 назад, депутаты Государственной Думы, и задали мне такой детский вопрос. Ну, как научиться говорить, я им рассказываю, объясняю. Потом мы с ними подружились, и один из них мне говорит, Владимир, знаете, как так неловко, тут на меня так нарал командир звездочки, что ты, я говорю, я не понял, а почему ты смолчал? Говорит, ну как я буду возражать? Он командир там, звездочки целые, там, там, депутатской. А я депутат первый раз. Я говорю, а ты кто? Вот ты себя позиционируешь как кто? Если ты просто депутат... С улицы пришел пописать, это один вариант. Но ты же пришел из реальной жизни. Вот в реальной жизни ты кто? А парнишка так чуть-чуть, полковник, альфа, две чеченские за плечами, вся грудь в орденах, контузия, ранения. Я говорю, и ты позволяешь кому-то на себя повышать голос? Он так говорит, действительно, как-то я об этом не подумал. Ни в каких сколь угодных жестких переговоров, в которых у вас нет изначально позиции силы, мы никогда не позволяем никому себе оскорблять. Никогда, ни при каких условиях. Нет таких денег, которые стоят наша честь. Нет такой сделки, нет таких обстоятельств, при которых мы можем кому-то позволить нас оскорбить. Не в шутку. Не всерьез, вы должны понимать, это все равно, вас все равно обманут, но еще и унизят. Поэтому вы начинаете любые переговоры, неважно кто, президент, премьер-министр, губернатор, вор в законе, бизнес-партнер, кто угодно. Если вы не выстраиваете базовое уважение к себе, все остальное бессмысленно. Но уважение к себе можно выстроить только в том случае, если вы себя уважаете. А чтобы себя уважать, вы должны четко понимать, кто вы. Где те свершения, о которых вы не позволите никому отзываться иронично. Ну, например, я когда был большой, ну, я спокойно относился к тому, что люди пытались там умничать по поводу моего веса или как я выгляжу. Это меня не задевало. Но если переходили некую грань, то тут уже летел кулак навстречу справедливости. Кто-нибудь из вас позволит кому угодно оскорблять вашу мать? Нет, мы воспитаны таким образом, что мы тут же лезем в драку, какими рафинированными интеллигентами мы бы не были. Вот это же чувство, не обязательно лезть в драку, но вот это же чувство должно быть у вас. Если вы понимаете, что вот это все грань, вот это грань, вот я такой, как я вот добился этого, потому что я за это себя уважаю. И я никому не позволю переступить эту грань. И если эту грань переступает, встать, поблагодарить, развернуться и уйти. Один из очень тяжелых переговорщиков Герман Оскарович Греф. Очень жесткий. Многим почему-то кажется, что он такой рафинированный интеллигент, а Герман на самом деле вырос среди депортированных чеченцев, такой дрался с малых лет, самый из немецкой семьи, служил во внутренних войсках в тюремном спецназе. Неплохой рукопашник, хороший снайпер, до сих пор продолжает, увлекается, стреляет. В переговорах крайне жесткий человек. При этом обычно он переговоры проводит в форме дикого наезда, особенно когда не знает человек. Когда он был еще министром, а я с Герой дружу там много-много лет, и Герман как друг совершенно безупречный, но он и там профессионал выдающийся, и действительно человек, который способен очень много изменить. И вот э, к нему пришел на утверждение в должность руководителя аэропорта Шереметьев Михаил Михайлович Василенко. Ну и Герман в очень жесткой манере, что вы ничего не умеете, вы не понимаете, вы не знаете, что вы, Селин после этого говорит. Но вы кто такой, чтобы рассуждать об аэропортном хозяйстве? Я командовал и налаживал связь аэропорта в Кабуле, будучи офицером Советской Армии. После этого работал там-то, там-то, там-то, там-то. Если вас интересует аэропортное хозяйство, я вам расскажу. А присутствовать при вашей истерике я не собираюсь. И пошел. Он не успел вот, пройти 15 шагов, как был утвержден. Потому что он может держать удар, он себя уважает и он профессионал. Интересно, что когда Набиуллина работала у Грефа, то Эльвира в министерстве поставил одно условие. Он говорит, Гернусевич, пообещайте, что на меня никогда не будете кричать. И Греф выполнил это условие, он никогда не повышал голос на Эльвиру. А зря. Но это уже другой вопрос. Любые жесткие переговоры, как бы ни была слабой наша позиция, мы никогда не можем позволить себе роскошь потерять себя. Самое важное, что у нас есть, это мы. Разрушение нашего представления о себе нас сделает в любом случае неуспешными, даже если вам кажется, что вы вышли из унизительных переговоров, достигнув вашей цели. Нет, никогда. Этого никогда не будет вас все равно обманут. Второй очень опасный момент, который часто бывает, когда вам кажется, что переговоры прошли, и все здорово, все замечательно, а дальше начинается манипуляции. Ну, вы договорились, все ударили по рукам, вдруг звонок, слушай, старик, тут такая тема. Знаешь, позвонили конкуренты, надо решать срочно. Они предлагают существенно. Подешевле я, конечно, что-то могу сделать, но ты же решение надо принимать прямо сейчас, тут же отказывайтесь. Ну отказывайтесь сразу. Ну уж понимаете, если вам предлагают скидку 80%, значит изначально ваша цена была неправильной. Либо вы в отчаянном положении, поэтому вам можно никогда не платить. Вы понимаете, что вот сейчас весь кризис неплатежей, который происходит, вот все эти трагедии связаны с тем, что мы себя когда-то обманули. Но если я, например, нахожусь в переговорах с людьми, я прихожу к ним в кабинет, они знают, что я еврей, а у них будет на столе свинина, я это восприму как оскорбление. То есть, нет, конечно, для еврея эта тема неправильная. И они знают, с кем они переговариваются, и я буду думать, они хотят меня обидеть, или они настолько невнимательны. Они могут даже об этом не подумать. Миллион нюансов, которых надо учесть. То есть, когда к вам, при... вы проводите переговоры, в какое-то момент времени вы предлагаете людям, например, пойти в ресторан. Если вы общаетесь с людьми, у которых определенная вера, вы должны учитывать их традиции и что они могут, а что они не могут есть. Иначе вы создаете ситуации неуважения к ним. Но мы, как правило, о таких вещах не думаем, не просчитываем, не обращаем внимания. А в переговорах нет мелочей. Любая мелочь приводит к срыву. Есть несколько очень важных моментов, на которые никогда не обращают внимания в России но которые очень жестко запрещены на Западе. На Западе нельзя во время переговоров обсуждать темы религии, политики. Нельзя. Это абсолютное табу. Мой очень близкий друг, который находится здесь в зале, выдающийся адвокат. Очень известный в нашей стране, выигравший очень громкие дела и представлявший очень известных людей. Конечно, люди стремятся к нему попасть. И когда к моему другу пришел клиент, мой друг не еврей совсем, я сказал, вот ненавижу этих жидов, вот у меня тут такое дело. Мой друг, который адвокат, а дело, которое несло многомиллионные гонорары, и не в рублях. Он ему показал на дверь. Хотя казалось бы, ну можно было заработать, ну какая разница, как относится. Никогда ни в каких переговорах, сколь угодно жестких, не позволяйте себя втянуть ни в какое обсуждение. Ни политики, ни религии. Страшно болезненная тема Украины, которая разъединила очень многие семьи на Украине. Не обсуждайте это во время бизнес-переговоров. Разделяйте. Большая проблема наших людей, что когда они входят в переговоры, они считают, что это посиделки. Они относятся к переговорам как к обычному общению. Они могут обсуждать, какие программы они смотрели. Они могут обсуждать как. Вот нельзя. Переговоры это отдельная область жизни. Переговоры думаю, жесткие, что они не позволяют отходить от заложенного протокола. Вы не втягиваете себя в обсуждение религиозных или политических нюансов. Никогда. Сами не навязывайте и если, например, кто-то начинает говорить, вы говорите, извините, я бы предпочел эти темы не обсуждать. Я понимаю, что это противоречит нашей ментальности. Мы же сразу начинаем всех чем-то убеждать. Бизнес не об этом. Чем более профессионально и жестко вы ставите рамки, тем легче вам в них существовать. Вот что принципиально важно, принципиально важно, это то, что любая ваша речь должна быть краткой. Немногие осознают, никогда не входите в переговоры, если вы изначально не определили, как долго они будут длиться. Невозможно вести конструктивные переговоры 2, 3, 4 часа. Это уже бессмысленно. Яркий пример Минск-2. Минск-2. Можно провести 17 часов, но вы уже ни о чем не договоритесь. Реалистично, если вы приходите на переговоры, у вас подготовленные позиции. Вы можете активно работать, слыша друг друга и понимая друг друга, но ну реально не больше часа. Потом начинается уже издевательства и обманы. Либо вами пытаются манипулировать, как часто бывает на Востоке, когда по 4-5 по часов и вас не пускают в туалет, когда вы уже думаете только о том, где здесь туалет, и уже вообще пофигу, о чем идет речь. Поэтому очень важно сразу сказать, сколько, час, час, сколько у меня есть времени. Дальше, когда вы говорите, вы говорите так, что у человека, которому вы рассказали, есть полное понимание, что вы хотите сказать, но нет ощущения, что вы заняли все его время. То есть вы не оскорбили своим эгоизмом его представление о себе. Любая речь строится по классическим законам древнегреческого театра. У вас всегда идет... Завязка, дальше у вас идет развитие, апогей, и с горочки съехали. То есть вы подводите главные темы, тему раскрываете и закрепляете успех. Всегда должна быть драматургия. Если в том, что вы хотите сказать, нет жесткой структуры, нет драматургии, пожалуйста, вы что-то пытаетесь продать. Вы объясняете, в чем суть вашего предложения. Выгода для партнера, есть, он ее реализует. И объясняйте, что вы способны четко и вовремя это обеспечить. рассчитывать на долгосрочное партнерство. Бесформенная, неосознанная речь на переговорах, как правило, приводит к тому, что к вам нет доверия. А задача нахождения в жестких переговорах, я сейчас объясним, чем жесткие отличаются от нежестких, именно в том, что вы устанавливаете доверие к тому, что вы говорите. Дональд Трамп, который считается ну, не только как, знаете, президент Соединенных Штатов, но он крайне успешно проявил себя как предприниматель, успех его предпринимательской деятельности был в том, чему никогда не учат в России. Никогда. И то, на что я обратил ваше внимание в первой части, структурирование времени. Трамп никогда не проводит телефонные разговоры, если не дольше 10-15 минут. И никогда не проводит встречи, если они дольше 45 минут-часа. И он сразу четко говорит, вот это есть ровно столько времени. Больше не надо. Ну, он уже не занимался делами. Уже президент, уже политик, уже другое дело. Потому что если вы входите в процесс, вы все равно должны лимитировать его длину. Мы себя всегда обманываем. Поэтому, когда мы входим в переговоры, нам необходимо сделать самое важное, самый жесткий переговор. Мы должны понять, чего мы хотим. В этом самая большая сложность любых переговоров. Чего мы хотим? Если мы хотим чуда, ни одни переговоры чуда не приносят. Зачастую мы идем в переговоры, считая, что от них зависит наша жизнь. Как только вы вступаете в переговоры, считаете, что если эта сделка не состоится, ваша жизнь рухнет, не идите, сделка не состоится. Вы никогда не сможете говорить с позиции силы. Вы будете продолжать себя обманывать. И даже если эта сделка состоится, счастье все равно не наступит. Потому что вы неправильно посчитали. Переговоры не могут быть эмоциональны. Любые жесткие переговоры – это как нахождение в бою. Чем отличается спорт от реального боя? Ну, в спорте задача победить, а в бою важно выжить. Иногда. Конечно. Но все равно вот это главный подход. Как-то раз моих близких друзей из отряда «Рысь» коммерсанты пригласили поиграть в пейнтбол зимой. Ребят только вернулись из командировки. Выглядело это так. Ну, коммерсанты все такие разряженные, модные, там все нереально. Эти пришли уставшие, залегли в снег и 4 часа лежали. Время еще было дикое, на природе никаких этих модных. Но коммерсантам надоело, они стали шевелиться, те их перечпокали. Фана ноль, ребята заработали денег. Я одного спрашиваю, который сейчас полковник, уже командир отряда, говорю, Влад, а чего? Он говорит, понимаешь, во-первых, во вот ты меня положи, я буду лежать сколько надо, сутки, двое, трое, а затем, если в меня попадают даже шариком, я начинаю очень нервничать. Если мы начинаем нервничать даже до того, как мы туда пошли, и мы рассчитываем на чудо, а не на профессионализм, и на расчет, мы уже проиграли. Прекратите относиться к переговорам как к чуду. Потому что вы не услышите на самом деле, что там происходит. Первый раз в жизни встреча с Путиным. Меня среди правозащитников запускают. Ну, представляете, да? То есть, ночью я, естественно, не сплю. Я думаю, Путин заходит, со всеми здоровается, а год, не знаю, там, 201, доходит до меня, жмет мне руку и говорит. Как же мне не нравятся ваши передачи. И думаешь, и что дальше делать? Срочно в Шерметин, что ли, ехать? Шансов ноль. И я думаю потом просыпаюсь, он говорит, господи, какая вообще постыдная мысль. Ну такая рабская. Идет беседа. Ну я на Путина наезжаю, и Путин, обращаясь ко мне, говорит, коллега. И он опять, коллега. Мы выходим. Правозащитники половину говорят мерзавец, поддонок, почему-то не сказал, что ты чекист, как-то смел, тебя Путин называет коллегой. Другие говорят старичок, все нереально круто, бурай в дырочку сейчас там, там все там, лампаза, Я спрашиваю Суркову, с которым учился в институте, я говорю, Слав, меня, а он присутствовал при встрече, говорю, меня президент коллегой называл, что это значит? Он говорит, Володь, это значит, что он забыл, как тебя зовут. Но так как ты находишься в новом эмоциональном состоянии, ты слышишь совершенно по-другому. Поднимите руку те из вас, у кого есть подчиненные. Обращали внимание, да? Заходит к вам подчиненный. Это же форум переговоров. Первое, ты думаешь, какого хрена? Потому что у тебя времени на него, как правило, нет. Ну ладно, если этого еще не поморозил в прихожей, а он уже виноватый, он уже такой весен он уже. Он уже либо деятельный, либо виноватый. И вон он к тебе заходит. Притом ты его видишь, как в школе учитель видел ученика, который списывает, насквозь его видно. У тебя времени нет, ты говоришь, так, хорошо, окей, угу". Ладно, это важно, вернемся к этому позже. Иди отсюда. Теперь представьте, та же самая ситуация. Вас вызвали на ковер. Либо начальник, либо администрация, либо что-то важное. То же самое. Вы думаете, что, не, ну, наверное, действительно. Наверное, действительно, то, что я сказал, это важно, это серьезно. Он подумает, очень молодец. Нашел для меня время. Представьте, если ваш подчиненный.. Вот, подумал бы, что вы на самом деле в этот момент думали, когда мы говорили, так, важно. Я в школе так работал. Преподаватель, родительский день приходит. Мамы, папы. А я что, знаю, чей ты родитель? Ну хорошо, если ума хватит, ты представился. А если нет? Ну надо же что-то говорить. Поэтому подходят такие милые интеллекты, Как моя дочь? Ты говоришь, очень хорошая девочка. Но, нет, если дочь, то точно, да. Это, конечно, бывает, что когда в семье восьмидетного отца в девятый раз опять родилась дочь, то отчаявшийся отец назвал ее Михаил. Но все-таки до этого уже не будем доходить. Ну, ты говоришь, да, очень хорошая девочка. Но иногда недостаточно внимательно в классе. И могла бы тщательнее работать дома. Я вижу, что очень способная, но вот порой хромает внимание. И все говорят, да, точно, точно. Но это хреновню можно говорить о любом ребенке. И всегда ощущение, действительно. Потом говорит, вот ты значит, учитель так, все про тебя знает, правильно? А я тебе говорил, мало дома занимаешься, Мы додумываем сами. То же самое в переговорах. Мы додумываем сами, потому что мы находимся в эмоциональном состоянии, когда мы не видим и не слышим. Точнее, мы хотим услышать только часть информации, которая нам нужна. Мы не видим и не слышим. Жесткие переговоры же в чем состоят? В том, что у них есть позиция силы, а у вас ее нет. Значит, вы должны каким-то образом ее утвердить.